Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы вместе с вами приготовим легенду грузинской кухни. Это баклажаны с орехами, или как там его еще называют, рулетики с орехами. Это традиционная холодная закуска, которая готовят все грузинские хозяйки. Для нее важно соблюсти пропорции начинки и самого баклажана, чтобы эти два вкуса дополняли, а не перебивали друг друга. Так что оставайтесь со мной, не переключайте, а мы начинаем. Для этого рецепта нам понадобится баклажаны. У меня примерно тут 600 граммов. Кстати, баклажан на грузинском называется бадриджаны. Также нам понадобится грецкий орех, порядка 200 граммов. Орехи берите лучше светлые, чтобы они не горчали и чтобы начинка тоже была светлой. Затем возьмем 3 таких больших зубчика чеснока. Если у вас средние, то возьмите 4. И специй нам понадобится щепотка острого красного перца, 1 чайная ложка узхо-сунели, пол чайной ложки имеритинского шафрана, и пол чайной ложки молотого кориандра. Еще нам понадобится 1 столовая ложка белого винного уксуса. Если нету, добавьте белое вино. Или же чуточку лимонного сока. И еще по чуть-чуть возьмем немного кинзы и петрушки. Оливковое или подсолнечное масло для жарки. И его величество соль. Соль по вкусу. И еще чуть не забыл. Нам еще понадобится зерна граната. Итак, друзья мои, начнем без приготовления баклажана. Разрезаем баклажаны вдоль на ломтики толщиной примерно в 1 см. Далее, друзья мои, подсолим с обеих сторон и оставим примерно на час, чтобы вышел горький сок. Тем временем займемся начинкой. Возьмем кухонный комбайн или же ручной блендер. Отправляем в кухонный комбайн грецкий орех. Чеснок. Нашу зелень. Кинзу и петрушку. Добавим немного оливкового масла, примерно 20 миллиграммов. Достаточно. И пробить до состояния пюре. Далее добавляем все наши специи. Сюда идет кориандр молотый, шафран, уцхосунели и острый чили перец. Все, соскребем со стенок и еще раз хорошенько пробьем до однородного состояния. Итак, друзья мои, полученный фарш перекладываем в чистую миску. Ой, какой запах, просто не передать. Теперь, друзья мои, все обязательно солим. Соли будьте осторожны, потому что баклажаны мы уже солили. Прям щепотку добавим. Сюда же отправляем белый винный уксус. И в полученный фарш немного разбавим кипяченой воды. Все хорошенько перемещаем итак наш фарш добавили порядка 70-80 миллиграммов кипяченой воды теперь пробуем на вкус добавим чуточку соли достаточно и еще раз хорошенько перемещаем вот такое гладкая, однородная, кремообразная масса у нас должно получиться в итоге. Вот. Тем временем баклажаны наши тоже готовы. Посмотрите, сколько влаги с них вышло. Далее промываем под подпроточенной водой. Потом вот так берем в стопку, чтобы баклажаны наши не развалились. И отожмем от лишней влаги. И тщательно промокнуть их салфеткой. Вот так. Далее берем сковороду и в большом количестве наливаем оливковое или подсолнечное масло. Если хотите жарить на сковороде, можно испечь в духовке, нет проблем. И на сильном огне жарим баклажаны до появления легкой золотистой корочки. Далее, друзья мои, как обжарили баклажаны, перекладываем на сито и даем стечь маслу. Вот так. Итак, друзья мои, баклажаны наши подостыли, теперь будем намазывать нашу начинку. Добавляем 1 чайную ложку начинки, намазываем на баклажан, добавим немного зерна граната и скручиваем в рулет. Итак, все у нас готово, теперь нам нужно просто собрать наше блюдо. Но я хочу приготовить из этой начинки соус бажи. Итак, берем одну столовую ложку нашей начинки, добавляем в миску, сюда же добавим немного воды. Все хорошенько перемешиваем до состояния соуса. То есть нам нужно получить густой соус. Итак, соус наш готов. Вот. Теперь собираем наше блюдо. Берем тарелку. На тарелке выкладываем наши рулетики. Украшаем грецким орехом. добавим немного зерна граната украшаем листьем петрушки и кинзы так. и поливаем все это нашим замечательным соусом вот так Вот, друзья мои, шедевр грузинской кухни готов. Теперь давайте попробуем. Начинка нежная, кремообразная. В ней не чувствуется фрагментов орешков и зелени. Мягкая текстура, немного островатая, но аппетитная. А на этом наше видео подходит к концу. Рецепт очень простой, а насколько это вкусно, просто не описать. Продукты простые и доступные. Поэтому, если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, чтобы ролик чаши попадал в рекомендациях YouTube, Делитесь в соцсетях, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока!